Денис Саргуш, президент Федерации борьбы Абхазии, заслуженный мастер спорта и одновременно тренер юношеской сборной России по вольной борьбе. 74 килограмма твоя категория, ты внимательно смотрел финал. Вот разбери эту схватку, что не так делал, скажем, один спортсмен, что удалось у другого? Ну, по моему мнению, я думаю, это слишком закрылся слишком закрылся и ждал от него борьбы и вторым номером работал я думаю хитаку можно было в своей манере более свободно побороться я думаю схватка была поинтереснее а так Джамалов заслуженно победил вы видели сегодня все схватки провел как настоящий профессионал как лидер боролся но честно сказать ожидал ноги наверное ожидали всегда как Джамалов финала но вы первые же схватки не встретились Жеребевка их так свела, то что ну, они всегда боролись на равных. И вот сейчас, как вы видели, в первой схватке был сильнее Хеток Саболов Ну, в общем, очень интересный вес. 4 килограмма, 4 чемпиона мира, хоть и в 70 килограмм там три чемпиона мира. Заур Сидаков двухкратный чемпион мира в этом весе. Ну, в общем, такой интересный вес был, как всегда. Полуфинал, значит, Хеток Саболов и Магомед Курбаналиев. Да. Очень драматичный. Там был спорный момент. Вот так как ты не принадлежишь ни к осетинам, ни к Вы дагестанцам знаете. я тебя прошу прокомментировать твою точку зрения. Я именно этот, этот момент прозевал, не смотрел. А, На так другой ковер отвлекся, но большинство говорят, вроде правильно оценили здесь. Да. по этому поводу не могу ничего сказать. А так, в общем, рад, то, что тренера судя, что мы борьбу вот второй день без всяких эксцессов, без выкриков. И... Это очень приятно, что Россия проходит в таком плане, в тихом, спокойном. Для тебя борьба закончилась, или ты когда смотришь схватку, ты внутренне переживаешь сам? Переживаю. Я переживаю, смотрю, ты мокрый да, вообще. Да, ты, да, схватку ты смотрел. Борешься? Да, хочешь, не хочешь, все равно, да. Нервничаешь, как не нервничаешь. Тем более, когда всех ребят знаешь. С ними же боролся, Да, да с ними же боролся, да. Кто поэтому. из этих всех ребят наиболее вот для тебя сложный соперник, и почему? Ну я не со всеми боролся. Который Седакова сейчас с Седаковым, да, с Седаковым так возился, вот он мне казался самым неудобным. По моей борьбе, как я боролся в завязках, все, вот Седаков мне очень неудобным был бы, я думаю, соперником. И несколько слов, раз уж президент Федерации борьбы Абхазии, в каком там все состоянии, что там сейчас делается? Вы в курсе, наверное, что Абхазия не могут выступать на да. чемпионатах Европы, тем более на Олимпийских играх. Но юноши есть, юноши есть, и как бы мы хотим создать такой... Своеобразный мост через Абхазию сюда, чтобы выступали за Россию, пока только такие варианты у нас есть. А так есть юноши очень хорошие, одаренные. Я думаю, в скором времени заявят о себе.